заставляли делать всю самую грязную тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень своих сестриц. Ах, вредины такие! Они заставляли бедную Золушку делать всю-всю грязную работу, а сами ленивые! уютно. Мисс Бэби, мне очень нравится твоя комната. Спасибо, Фрэш. Всю мебель я выбирала сама. Посмотрите, пока наши девочки направляются в больницу Мы откроем вот такой вот набор Здесь даже есть вот такой доктор-зайка Давайте поскорее рассмотрим, что у нас здесь нарисовано Та же зайка, что находится в упаковке Вот такой вот миленький бурундучок У него видно перемотанная ножка Наверняка он тоже скакал на кровати И еще вот такая вот маленькая зайка Это, наверное, ассистент нашего доктора Или подружка бурундучка Давайте его откроем, посмотрим внутри, что же там находится. Посмотрите, как всего много! Ух тышка! А вот и наша зайка! Такая милашка! Вы знаете, мне даже не страшно. Обычно, когда говорят слово «доктор», как-то немножко страшновато. Но вы посмотрите, какая милота! Для начала рассмотрим вот такой вот передвижной столик. Он необходимый для нашей зайки, чтобы можно было передвигать всякие медикаменты. Все, что ей необходимо, чтобы вылечить пациента. А еще у нас есть вот такое кресло-каталка. Таблетки синие, красные. Какие-то баночки, не знаю, наверное, там какие-то лекарства. Вот такие вот металлические тарелочки. Здесь еще вот такой вот классный градусник. А, сейчас я его достану. Вот такой градусник, посмотрите, какой он классный! Еще есть зажимы, всякие баночки для хранения медикаментов. Потом эта карта пациента, пинцет, грилка. Вы представляете, здесь есть даже гипс, вот такой вот гипс. Давайте поскорее это все расставим по местам, потому что к нам едут пациенты. Девочки, прежде чем я смотрю ножку, расскажите, что у вас случилось? Фрэш прыгала на кровати, а потом подлетела так высоко-высоко и упала. Эй, девочки-девочки, как я сама не догадалась. Ну идем осматривать ножку. А, доктор, я боюсь. Тебе нечего бояться, ведь я ничего плохого делать не буду. Тебе не будет больно, я обещаю. Вот здесь болит? Неа, не болит. А вот так? Ой, ой, ой, ой, ой. Понятно. Давайте снимем обувь. Вот так. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Все понятно. Что с моей подругой, доктор Зайка? С ней все в порядке. Главное, что нет перелома. Небольшой ушиб. Мы вам сейчас перебинтуем ножку. И нужно будет отдохнуть пару порудненько. Вот так еще немножечко. здесь чуть-чуть. Вот. Все готово. Можете отправляться домой. И я вас попрошу не прыгайте больше на кровати видите чем это все может закончиться спасибо доктор зайка я все поняла но ну стар